дорогие мои девочки так сегодня очередное видео прогноз на моих авторских картах океан любви на август 2022 года ой давно не снимала <coughs> прям таки отвыкла итак сегодня будет прогноз для знаков зодиака овен по деву то есть вот половина зодиакального круга Тайминг будет, дорогие мои, под видео. И напоминаю теперь, что если вы хотите смотреть стримы, участвовать в стримах, получать ответы на стримах и смотреть дополнительные видео, теперь все будет через платную подписку в Патреоне. Итак, на повестке момента...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 Также объясню вашу программу на данную жизнь, именно программу, которую надо параллельно своим интересам и своим планам проводить,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 Приму вас на своей личной консультации. На повестке момента сегодня, да, добавлю. Сегодня еще будет подсказка из бабушкиной шкатулки. Итак, на повестке момента Овнихи. Что же будет? Ой, а чего не будет? Значит, вот это будет, вот этого не будет. Так, ну скажу так, первая часть августа будет ощущение, что ты одна любишь, что ваш партнер не хочет как-то помогать, не хочет участвовать в каких-то обязанностях или мало внимания уделяет. То есть вот первая часть месяца вот такая, но до 12 числа точно. После 12 у вас появится... Ощущение, что появилась какая-то третья персона, что кто-то глаз положил на вашего мужчину. И это такое, в общем-то, идет немножко дрожание. Возможно, это потому, что дрожание внутреннее ваше энергетическое. Возможно, потому, что по вашему знаку, дорогие мои, сейчас идет Юпитер. Особенно это касается мартовских овних. И вот вам хочется о гипер... Все держать под контролем, может даже немножко командовать, такая начальница в отношениях. И вот эта начальственность вам может дать лишнее недоразумение со своим партнером. Вот это будет. Чего не будет? Не будет, когда люди летают в облаках, то есть не будет воздушности каких-то отношений, не будет, и не будет большой уверенности, что вот это на века, надолго вот эти отношения. Вот такое, вот эта карта называется «Пора отпустить». Но не будет желания и отпускать кого-то. Вот такая жадность внутри, такая вот себелюбие через эго. Мой мужик никому не отдам. И, конечно, хочу сказать, что если знакомиться, то только после, только знакомиться для тех, кто с нуля, кто смотрит, у кого сложности, советую знакомиться во второй части августа. И подсказка буду отворачиваться. Тут она сзади, они лежат у меня. Подсказка из бабушкиной шкатулки. Не осуждай старших, иначе потеряешься во времени. И важное не успеешь. Вот так интересно. Буду благодарна за лайки. На повестке момента дорогие наши тельчихи и так что же будет а чего не будет в августе 2022 года что же рассказывают и подсказывают э, мои авторские карты колода карт под названием океан любви и так что же будет Будут какие-то помехи, но которые не смогут э, сломать ваши отношения, которые не смогут ломать, раз, разбивать ваш союз, да. Будет помеха какая-то, кто-то влезет, кто-то вот хочет что-то там натворить у вас, да. Кто-то хочет, кто-то боится около вас, или, или ваша родня, или его родня бояться что у вас надолго что у вас стабильно что вы будете жить лучше чем они ну такая классика то есть вот это будет приготовьтесь но вы это пройдете с достоинством скажем так вторая часть месяца восстановительная красивая любовь то есть нас никто не победил у нас все супер и пошли все на три буквы да вот это будет Вообще, когда вот, вот такие сакура-сакура, это сильная линия. Это все равно, неважно какое то значение у карты, все равно это круто, это хорошо, это все равно стабильно. Чего не будет? Не будет сильных качалок. Вот эта карта такая, розовые розы и красные розы, да? Это карта американских горок в отношении. Любят меньше, любят. Будет сильная стабильность. Вот тут мне нравится. И, возможно, часть, вторая часть месяца. Из-за таких нахлынувших, э, сейчас скажу, таких даже платонических, где-то уважительных таких вау, романтизма, может быть, даже немножечко секс отойдет на второй план. А если смотреть, где лучше познакомиться, ну, я бы сказала, до 13 числа вот лучше знакомиться здесь. Потому что кто еще не познакомился, вопреки, какой-то судьбоносным, может быть, таким препятствием вам подведут нужного человека, того, который надолго около вас останется и для вас. Ведь это важно. И теперь, дорогие мои, подсказка из бабушкиной шкатулки. Не переживай, если жизнь закидывает тебя в другое место это твой путь по четвергам не отказывай вот дорогие мои по четвергам что-то важное в чем не отказывай вы поймете потом сами напомню еще раз напомню что кто хочет участвовать в моих стримах кто хочет получать от меня реально подсказки и комментарии в ситуациях в вашей жизни Станьте, становитесь моим патреоном, патреоном. ссылка под видео. На повестке момента наши уважаемые близ... близнечихи, шустрые и информационные. Итак, что же ожидает вас в августе? Что будет и чего не будет в теме любовь? Что же карты океан любви нам с вами рассказывают для вас? Итак, вообще хорошие карты смотрите страстная любовь ты нужна то есть и страстная и нежная и вот такое такая то есть идет взаимопонимание ощущение что ничто не мешает никто не вклинивается никто там вам не завидует такой знаете я бы сказала летний отпуск в теме любви не от любви а в любви Итак, что же будет Будет много страсти, много поцелуев, может подарочки какие-то, ну вот что-то такое приятное. Будет ощущение даже защищенности, ощущение рядом мужского плеча. И не надо тут сомневаться. То есть вы поймете, что-то теплое, горячее между вами будет происходить, как ваш мужчина, как рыцарь, вот будет что-то делать для вас, для дома, для детей, если они уже есть. Вот, и вы будете, может быть, даже не вслух, но думать, какой молодец, какие мы молодцы, что мы вместе идем по жизни. Чего не будет. Не будет сильно крена в эгоизм. Эта карта называется эго. Такой кораблик под, эм, на парусе нарисована красная роза, то есть когда люди, может быть, даже любовью манипулируют через любовь или прикрываются любовью, как парусом, да, а внутри сидит большое эго. То есть не будет большого эго ни у вас, ни у него. Это мне нравится. И не будет расхождений больших, когда один в одном углу сидит, другой в другом углу. Это как интересная карта, как две души, и каждая летит в своем потоке, у каждой свои задачи. И одна другой не мешает, а может и не хочет даже мешать и соприкасаться. Вот тут вот, дорогие мои близнечихи, теперь подсказка, где же лучше знакомиться. Ну, мне кажется, тут знакомиться везде можно. Вот. то есть первая часть дает вам знакомство более для плотских, для дежурных, может быть, для временных для любовных сопереживаний. А вторая часть, после 13 числа августа, вам дает эм, более надежного партнера, которому вы больше нужны, может быть, чем он вам, но с которым можно идти далеко-далеко и долго, который, согласитесь, в наше время очень важно, вообще всегда важно, чтобы нас любили. Надо отталкиваться от этого. А то иногда бывают ситуации, вот мы любим, мы себе что-то там напридумывали, ну вот как каприз какой-то, и потом какой-то идет раскардаш в отношениях. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Скоро получишь новый опыт и понимание жизни вокруг. Обрати внимание на цифру двадцать. Ну, вот как хотите, так и в... цифра 20. Это может быть время, это может быть день 20. Буду благодарна за лайки и напоминаю, что те, кто хочет участвовать вместе со мной, смотреть мои стримы, смотреть дополнительные, теперь дополнительные тайные видео будут на Патреоне выставлены, так как у меня YouTube, с Ютубом YouTube не получается монетизировать канал ставьте лайки и до встречи теперь на повестке момент Наши уважаемые рачихи. Итак, что же будет, а чего не будет в августе 2022 года? Первая часть августа дает и влюбленность, и бабочки в животе, и что-то прекрасное. И ваше временное ощущение, как будто вы в космосе, в невесомости плаваете. Ну, скорее всего, это период очень таких хорошо здесь, наверное, знакомиться и влюбляться. Потому что эта карта называется карта влюбленных, карта влюбленности. Тут и какие-то шары плавают, и души плавают, и лепестки роз, и розы летают. Такая сюрреализм, когда мы попадаем в такой свой обалденный для себя период. Вторая часть августа. Что же будет? Если были какие-то недомолвки, человек возвращается. И вот как есть... И, может быть, из, издалека человек возвращается, кто-то бывший может прийти. А может быть, человек возвращается, он рядом, но он до конца возвращается и до конца становится семейным и вашим. Вот очень интересно, да? Карта называется «Вернется». Вот когда человек ушел, эта карта говорит, он вернется. Вот жди в этот период. Чего не будет? Не будет такой уж сильно чистой стерильной платонической любви. То есть без секса тут, дорогие мои, вам не обойтись. Вот не будет такой вот любовь издалека с подглядываниями. И не будет больших трудностей. Не будет трудностей. И не будет трудностей, когда кто-то влезает, кто-то мешает вашим отношениям. Ну, это я бы сказала так, что, дорогие мои рачихи, очень хороший период. Единственное, конечно... Я уже вам объясняла и буду объяснять. В ближайшие три месяца у вас еще идет демон по вашему знаку Зодиака. Кто-то из вас может быть под демоном, познакомиться. Бывают и такие истории. Но во всяком случае именно в вас, так как этот знак ваш и вас сейчас темной силой прозванивают, я вам советую не нарушать своих табу, тех табу, которые, допустим, были у вас вот полгода назад. Вот не трогать ни под каким соусом, ни в связи с какими-то ситуациями. И давайте посмотрим, что же, какие подсказки у вас из моей бабушкиной шкатулки. Не ругайся с тем, кто очень старше, иначе твой ангел не сможет тебе помочь. Вот такая тут интересная. Ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon, если хотите участвовать в стримах, если хотите смотреть много интересных и нужных видео от меня. До встречи! Теперь на повестке момента наши уважаемые львицы. Ох, эти львицы, дорогие мои львицы, да, особенно августовские, вас еще там Сатурн зажимает, но там еще ангел подлетел, то есть вы уже чувствуете, что идет разворот по многим темам в вашу пользу. Итак, что же моя авторская колода «Океан любви» говорит про ваши отношения с мужчиной в августе 2022 года? Итак, что же будет, а чего не будет? Итак, я бы сказала, что немножко может что-то монотонно. Будет секс, карта секса, вот первая часть, первая часть августа. Вторая часть августа, вот тут начинается любовь, страсти, любовь приносит радость, наслаждение отношениями, наслаждение сексом даже. То есть тут вот смотрите, как интересно, до 13 числа более монотонный секс, а потом более такой страстный, более с чувствами, более такой вау. Да? Это то, что будет. Чего не будет? Не будет карты черной магии. Никто не будет лезть, никто не будет на вас что-то там делать, на него или на вас. Не будет каких-то там отсушек, присушек, пересушек. Не будет тут. То есть это хорошо, когда эта карта попадает в отсек. Не будет, да? И что еще не будет? В августе не будет ощущения, что вы одна, что вы одна бьетесь за какие-то интересы. Не будет ощущения, что ваш, ваш мужчина как-то обособился, отодвинулся, ушел в свои дела, ему наплевать на ваши какие-то заботы, может, даже чисто семейные, да, это хорошо. То есть, смотрите, радужно и, крас, и красочно все, розы, розы, розы, это вот хорошая тема. И что же бабушкина шкатулка моя вам говорит? Подсказки. Итак, не верь первому слову, не забывай про Бога, в ближайшие два месяца цифра 3 тебе поможет. Ну вот интересно, то есть цифра 3 или 3 число, или 13, или 23 подсказка такая, а цифра 3 или это 3 ночи, или 3 часа дня. И, конечно, где лучше знакомиться, я не сказала, знакомиться лучше во второй части августа, дорогие мои львицы. Для вас это очень важно. И тут вот сочетание этих карт говорит, что вы познакомитесь с более внимательным человеком, чем здесь, с менее эгоистом будет, и он будет более заботиться о вас, и будет интересовать, что же вам нужно, что же вам важно. То есть человек не эго. Очень тяжело, вы понимаете, очень тяжело жить с человеком, Который вот только смотрит в себя, как в зеркало. И в свои интересы, в свои какие-то удовольствия, в свои уютности. А вы как вокруг, знаете, превращаетесь как, как какой-то, извиняюсь, обслуживающий персонал. То есть вот это та самая история. И напоминаю, что теперь, теперь э, стримы будут, вот как, пока я записываю по утрам стрим, он будет в открытом доступе. Потом он переходит на ссылку. То есть будет стрим, могут смотреть, э, смогут смотреть участники Патреона, то есть э, участники подписки на меня. Это я делаю в том смысле, потому что невозможно мне добиться э, сейчас, ну, два года вот у меня э, канал два года без монетизации пошел третий год и я решила как-то его или монетизировать или как бы отойти немножко в сторону то есть пока что я делаю попытки монетизировать да за счет ваших просмотров э, вот именно в прямом смысле слова потому что просто за просмотры я ничего не получаю у меня нет монетизации на канал до встречи Теперь на повестке момента как я говорю наши девы итак что же будет в теме любовь у вас в августе а чего же не будет вот так Скажу так, может быть, может быть, вам почему-то по какой-то причине покажется, что первая часть августа будет немножко монотонной. Может быть монотонной за счет того, что вы сами отвлечетесь на какие-то другие дела, которые не связаны с вашим любимым человеком. То есть может немножко вам показаться, что каждый сам по себе, что каждый занимается своим делом, каждый ушел в свою какую-то тему, а любовь и секс это, знаете, где-то между успеем-успеем, а не успеем, так и хрен с ним. Вот, вот так немножко, это такая карта, немножко вот такая, да. Но она говорит о том, что у вас надежные отношения, вы друг другу доверяете. Вы друг другу доверяете, и вы доверяете, где он проводит свободное время, а где вы проводите, вы знаете, я его люблю, он вас любит, и вот такое. Первая часть августа. Вторая часть августа э, может дать судьбоносные помехи. Ну, немножечко такие помехи. Э, ну, когда кто-то хочет влезть, влезть в ваши отношения. Это говорит о том, что, может быть, вторая часть августа я бы не рекомендовала вам, Больших, ну, большое количество людей дома собирать, мало знакомых. Вот, как бы, вот, ну, не пускать в дом людей с темными глазами, скажем так. Да? Возможно, произойдет во второй части августа какая-то немножечко нестыковка в теме обсуждения растраты, траты денежных каких-то объемов. Вот тут может быть. Чего не будет. Еще раз эта карта подтверждает, это большой взаимности не будет, но и не будет больших скандалов тут. То есть первая часть, как будто вам время дает какой-то шанс, не загружаясь любовью, не отвлекаясь на любовь, извиняюсь, вот заняться чем-то своим, как что-то продвижение, или это новая работа, новый проект, или параллельно, или вообще абсолютно новое, или это вдруг помощь родственникам в их каком-то бизнесе. Вот тут такой момент. И не будет вторая часть августа какого-то вот сильного эгоизма. Не будет. Вы, возможно, будете разруливать какие-то дела. Но это хорошо, когда вот этот кораблик выходит здесь. То есть никто из вас сильно в эгоизм, возможно, и не уйдет. Потому что, дорогие мои, когда мы сильно... Смотрите, вот как вот тут ушли, а потом вторая часть месяца кому-то может показаться вам или ему... А я ей не нужен, а может быть мне какую-то Люсю надо пора искать. Вот понимаете, чтоб такого не было. И в теме познакомиться, я не знаю, скорее всего лучше знакомиться вот центр. Вот центр. Немножко у меня кошка там плачет за дверью, но ничего. Немножко вот центр знакомьтесь. Можно и конец, если вы будете конец августа, если вы будете выключать свой эгоизм. И что же бабушкина шкантулка моя вам подсказывает? Не все новое, хорошее. И Пришло время выполнять обещания. Вот так вот. Давайте монотонно, спокойно начинать выполнять обещания. Потому что если у вас есть шлифы, хвосты по невыполненным обещаниям, значит они вам долбанут и очень серьезно. Подписывайтесь на канал и до встречи.